что вы скажете, если мы зарегистрируемся на наших границах, не так и оказывается находится далеко от нашей границы. Вместо этого Камала Харис находится за границей. Вчера она была замечена в рыбацкой деревне на Филиппинах, когда смотрела на рыбу. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам, здравствуйте, мама. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо вам. Это идеальная like работа для her. нее. You know, Иногда требуется до середины жизни, thing, чтобы really найти то, to для чего ты действительно рожден. Калится на, на рыбу в чужой стране. Здравствуйте, Hello. здравствуйте. Hello. здравствуйте. Идеально для нее. Но But поскольку наши границы контролируют рыбу на Филиппинах, very, very у нас здесь here очень here реальный кризис. Приюты для животных переполнены собаками, которых нелегалы бросили на границы, и это действительно трагедия. Лори Саймонс руководит спасательной службой Big Dog Ranch. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Большое вам спасибо, что приводит привлекли наше внимание uh, and, and к этому и что вы что-то с этим делаете. Опишите быстро, если хотите природу проблемы. Спасибо вам, Такер. Спасибо you, Tucker, вам, Такер, за то, что помогли мне пролить свет на это. Это огромная проблема. Когда на прошлой неделе мы добрались до Игл пас до Рио Гранди, и увидели сотни и сотни голодающих и брошенных собак, брошенных на произвол судьбы нелегальными мигрантами, которые пересекают границу со своими собаками. Потом они садятся в автобусы и просто оставляют их позади. Эти собаки не могут выжить самостоятельно. И Национальная гвардия, и мой друг из Blue Line Moving, который отправился туда, чтобы провести очистку границы, обратились к нам. И мы были действительно шокированы тем, насколько велика проблема и как сильно страдают эти животные. И это не могло произойти в худшее время. Приюты для такеров по всей стране переполнены повсюду. Число отказов владельцев выросло на 60% по всей стране, потому что людям приходится делать трудный выбор, кормить ли свои семьи, заправлять ли машину бензином и отапливать свои дома, или отказаться от своей собаки. Они просто не могут позволить себе заботиться о них. Прежде всего, я бы сказал, что любой, кто бросил собаку на границе, не должен быть допущен в эту страну и должен быть немедленно депортирован. Мы вообще не хотим, чтобы такие люди жили здесь. Аминь. На мой взгляд, это действительно признак низкого характера. Чем могут помочь наши зрители? Вы прилагаете усилия, чтобы спасти этих собак, которые не сделали ничего плохого и не были брошены. Как люди могут помочь? Спасение раньше больших собак – это крупнейшее спасение собак без убийства в стране. Стране. Учитывая наше расположение в округе палм сейчас у нас там 750 собак. Мы переполнены, пытаясь спасти так много людей, и только что открыли отделение в Алабаме. Пожалуйста, вы можете приехать и установить одну из этих собак. Так много людей нуждаются в приюте или пожертвовании. Именно пожертвования помогают нам двигаться вперед. Зайдите на наш веб-сайт в BDR.org и помогите нам спасти больше жизни. Я ценю, что вы это делаете, Appreciate и за то, что рассказали and нам and об этом. Лори, Лори Саймонс, Лори Саймонс большое, so большое вам спасибо. Большое вам спасибо.